Как вы думаете, Анатолий Александрович, все же какая основная причина или причины, по которым пары долгое время, некоторые порой годами, не могут родить малыша, если уберем всю полностью медицину, да, какие-то медицинские явные показания? Ну, я вижу три основные причины. Первая причина, она связана с родом. Допустим, в роду избыточное родительское чувство, чаще всего материнское чувство, настолько сильное, что может помешать ребенку сформироваться такой цельной натурой. И дети, души детей боятся идти в такую пару, где, допустим, женщина несет в себе вот это. Зерно, родовое, избыточного материнского чувства, потому что оно может разрушить ребенка. То есть, это, это одна первая причина. Я их не, не расставляю по ранжиру, они примерно все равны, просто в каждом случае проявляется та или иная, или несколько. То есть, mm -hmm. понятна причина, да? да? То, есть, избы, то есть избыточное материнское чувство. И, допустим, женщина очень хочет ребенка. И это не просто так, а на основе всех предыдущих поколений у них дети на первом месте, и вот в этом случае они таким образом перекрывают. То есть большое, слишком большое желание, подкрепленное родовой, еще такой родовым наследием, вот это все закрывает. Это первая причина. Вторая причина — это когда мужчины и женщины встретились и как бы, ну, как вам сказать, не совсем, не совсем гармоничные у них отношения, а лучше, лучше даже так сказать, не совсем это та пара, которая должна привести ребенка. То есть это, знаете, может образоваться как бы случайная пара, но случайно просто мир показывает таким образом, что вы, друзья, вы собрались не для этого. Вы встретились не для того, чтобы родить ребенка, создать семью и родить ребенка. То есть такой случай тоже бывает и довольно часто, когда несоответствие пары друг другу. Парень есть несоответствие. Это вот вторая, вторая причина. Третья причина ⁇ это когда долгое время может не быть детей, несколько лет а потом друг может появиться, это имеются какие-то какие наследственные вещи с одной и с другой стороны, от мужчины и женщины, которые нужно убрать, которые нужно пережить, которые нужно перелюбить, то есть очистить, очиститься друг другу от каких-то или родовых проблем, или уже приобретенных в этой жизни. Ну, например, у кого-то из них было много сексуальных отношений. И в такое вот загрязненное энергетическое пространство ребенок не хочет приходить. И вот ждет, когда они во взаимодействии друг с другом в отношениях, когда они помогут друг другу максимально очиститься, соединиться, зазвучать уже в резонансе. Вот только тогда ребенок и приходит. Ну вот это... Основные, но кроме этого есть еще там много разного. Но вот это основные причины. Вот теперь у меня сразу же вопросы. Смотрите, а вот по второй причине, да, вы говорите, когда совпали, например, не те люди, а что, например, им делать? Притираться друг к другу. Или, например, все равно они хотят быть вместе. Как? Неужели выход в такой паре только развод? Вы знаете, здесь разные, это индивидуальные, конечно. Да индивидуальный ответ на, на такой угу. вопрос, потому что какой-то паре, да, нужно разойтись, потому что если они хотят иметь ребенка и просто хотят жить без детей, пожалуйста, ну или э, взять приемного, это их, но э, это уж другой другой вопрос и другой ответ, угу. но э, для некоторых нужно просто перейти в качественно другое состояние, то есть угу. развитие должно быть на порядок выше, они должны на голову выше подняться в своих отношениях. И только там, может быть, как раз на большей высоте в этом соединении ребенок и придет. То есть он ждет, mm -hmm. когда они выйдут на другой уровень звучания, на другой уровень вибраций, как сейчас принято говорить. Вот. И ждет, или они не выходят. На этот уровень они продолжают, они расстраиваются по поводу отсутствия детей, они идут по путем медицины, там исследуют там какие-то, ищут другие ходы, но не понимают того, что нужно просто соединиться, зазвучать высоко, и ребенок придет. Uh -huh, uh -huh. Поняла. А вот, например, в третьей, подпускали вот, вы сказали насчет третьей причины, наследственные какие-то вещи, то, что надо очиститься, да, как-то, а вот, вот это вот как можно сделать паре, да, или женщине, собственно говоря, есть какие-то у вас вот особенные советы или что-то касаемо вот этой третьей причины? Извините, пожалуйста, опять да. очень плохое качество, можно еще попробовать камеру протереть и если есть возможность все-таки отключить потому что по лицу комментарий мы не сможем у себя на сайте а ну-ка сейчас подождите Может? отключить комментарий без проблем сейчас выключить вот ну, теперь прокатит. как точно вот да. той конечно Ну сейчас еще протруд камеру давайте если хотите можем перезайти или как да нет, нет, не надо. Нормально? Не надо. Угу. Да, сейчас, сейчас. Да, нет, про. Да Даже здесь, даже технику применили. Угу. Так, смотри. Ну-ка, я вас хорошо вижу. Друзья, если вы хорошо видите, сердечки там отправьте, как у вас с видео? Сейчас хорошо стало. Хорошо. Спасибо. <hobbit> <с inom> Благодарю. Благодарю. Супер, спасибо. Это моя жена здесь помогает мне. Классно. <с freezing> Диана. <с holtata> По поводу третьей причины. По поводу третьей причины. Ну, что здесь пояснить. Действительно, вы знаете эффект телегонии или телегонии, как называют по-разному, когда. Предыдущие партнеры могут оставить информационно энергетический след, и этот след проявится в ребенке. Знаете mm -hmm. об этом? Да. да. да. Так вот, ребенок не хочет, чтобы на него влияли какие-то сторонние энергии, и хочет прийти чистым со своим собственным состоянием и в эти, именно в эти руки, к этим душам, uh -huh. и ждет, когда они взаимно друг друга очистят от предыдущих всех наслоений. Uh -huh, поняла. А вот смотрите, знаете, в одном из прошлых эфиров, которые я смотрела, вы говорили о том, что э, перед зачатием, да, перед планированием у вас есть такой метод, как 21 день парной по 8 часов. Вот мне прям это так заинтересовало, мне стало действительно так интересно. Можете вот сейчас подробно про это рассказать? Ну, здесь немножко надо сделать отступление. Я, и не только я, я думаю, многие понимают, что важно не только готовиться к, беремен... к родам во время беременности. Mm -hmm. Я считаю, что нужно готовиться к зачатию еще к зачатию. И примерно за год, это минимум, надо готовиться к зачатию. То есть надо этот год до зачатия, обратите внимание… До зачатия. До зачатия. Год — это надо, соответственно, питание выстроить, убрать вредные привычки, выстроить отношения с родственниками по обеим линиям свои собственные отношения вывести на хороший уровень и стараться год держать это все на высоком уровне, тогда душе, высокой душе легче прийти вот в такое пространство. И тогда зачатие будет в общем -то, достаточно гармоничным и с соответствующими хорошими последствиями. Но так как я собрался ребенка привести, вот мне было тогда 64 года, вот. Я, естественно, решил подготовить свое тело, свое здоровье, чтобы не было никаких, с моей стороны, не было никаких проблем, чтобы я не навредил ребенку своим возрастом. И поэтому я придумал методику, которая я потом впоследствии я превратил в тренинг, и сейчас очень многим помогаю людям, которые планируют детей, которые да и просто хотят оздоровиться, методика оказалась очень эффективной, но первый раз я провел для себя это 21 день в парной, парная, низкая, где-то 45 градусов по 8 часов в течение дня, со всеми там, ну там не просто лежание, там идет работа с сознанием, там и с телом работа, и упражнения разные, то есть это целый комплекс, целый комплекс. Сейчас я его довел до совершенства, применил еще разные очень важные методики, и довел до 12 дней, потому что 21 день мало кто может позволить Выдержать. себе. Угу. Нет, позволить себе по времени. По... Вот. Сейчас же все очень вот, заняты. Да, да, кстати, тоже. Так вот, 12 дней, 12 дней уже могут, и 12, за 12 дней происходит просто чудо, происходит очищение, очень глубоча, глубокое очищение всех органов и систем человека, и ты, ну, как стеклышко, как говорили в таких случаях, ну, вот в таком состоянии уже можно зачинать ребенка. Mm -hmm. Ну классно, вообще отлично. Получается 12 дней по 8 часов. Это мало того, что вы паритесь, да, вот в парилке. Вы еще работаете с сознанием, да? Еще да, на Да, там, там Там нет свободного времени. И даже после uh -huh. бани продолжается процесс. Питание очень скромное. Там один раз в день и только такая э, овощная пища. Вот. Uh -huh. И, ну, в общем действительно тело переходит в качественно другое состояние уходит избыточный вес уходят многие болезни даже глубокие болезни я у нас была женщина это какой пример ей за 60 и у нее было давление до 200 часто доходило она постоянно со всеми с приборами с таблетками с уколами и так далее так вот мы ее рискнули потому что сопровождает наш нас врач обязательно сопровождает вот мы рискнули, ввели ее, и знаете, через неделю у нее все нормализовалось, и теперь у нее вообще все нормализовалось. <свят> <свят> ну классно, вообще супер, Анатолий Александрович, вот вы все-таки консультируете очень много семейных пар, много женщин. Заметили ли вы после своих консультаций такую тенденцию, некую схожесть, да, у женщин, которые страдают до да, проблемами того, что не могут звучать ребенка? Есть какая-то у вас схожая тенденция? Сможете поделиться? Ну, э, я уже назвал вот три основные причины. Угу. Три основные причины. Это избыточное желание ребенка, вот, э, да. Идеализация цели, да, некая. Да, да, да, да. Это, угу. это часто тоже прям вот прям разрабатываю методики, чтобы женщина все-таки расслабилась, успокоилась и отпустила ситуацию. И после этого все действительно происходит естественным образом. Также вот, не выстроены отношения друг с другом. Нужно на большей глубине все выстроить, и тогда ребенок придет. Он просто не хочет приходить в низковибрационное состояние, потому что это грозит для него серьезными проблемами, в том числе инвалидностью. Ну, вот представьте такое, я уже рассказывал, что такой, такой образ в маленький мячик попробовать затолкать большой мяч как можно только угу. спустив большой мяч его деформировав тогда только в маленький можно мяч затолкать. так вот ребенок приходит сейчас все дети идут очень с высоким состоянием энергии на высоких вибрациях а у родителей допустим ну маленькая сфера любви маленькая сфера сознания то есть их сфера небольшая а ему а он приходит вот такой как ему поместиться и он не может он не хочет но они могут силой, своими желаниями притянуть, но тогда он деформируется, и вот даунтизм, в общем-то, на этом в большей степени основан. Я даже помогал нескольким парам на ранних стадиях рождения возвращать детям достаточно высокую степень здоровья когда родители просто моментально их шарик начинаешь надувать, то есть их сознание их любовь их все выстраивать отношения все все все и у ребенка ребенок прямо на глазах как бы распрямляется в, этом, в этой новой сфере. все его э, зажатости уходят и, он, и, и вся его физика тоже начинает перестраиваться у, у детей же регенерация идет быстро, поэтому все идет довольно э, быстро. Но это на ранних стадиях можно помочь. То есть, вот, это вот выстроить отношения чаще всего здесь вот и ну как, я уже объяснил. Вот uh -huh. эти три, а вот три. смотрите, вот вы сказали, вот надо увеличить сферу любви, зачастую, да, вот эту энергию, поле. Вот как уже сейчас наши женщины, которые смотрят этот эфир, да, могут как-то практически, да, применить это в своей жизни и увеличить вот эту сферу любви, Очень принятия. просто, очень просто, uh -huh. очень просто, милые женщины. Все делается легко, на самом деле. Было бы только желание. Я эту практику, она очень эффективна, она придает энергию и расширяет вот эту сферу. Дело mm -hmm. в том, что простой факт, женщины в основном живут на 5-7 качествах, женских качествах. Ну, редко которые достигают, используют 10 женских качеств в своей жизни. А так mm -hmm. вот 5-7, это вот исследование такое провел. А всего качеств более 200 женских качеств. Да, вот. Вот вам, вот вам ответ. То есть, все очень просто. А ведь каждое качество, каждое раскрытое, реализованное качество, оно не просто расширяет вот эту сферу любви. Это же и гармонизируются отношения, новые, как говорится, новые точки соприкосновения со своей парой, с детьми, там, с родственниками, все выстраивается. И это действительно, и это придает мощную энергию женщин. Вот некоторые женщины, ой, не хватает энергии, ой, там то, mm -hmm. а все очень просто, ты раскрой каждое качество дарит тебе новый ресурс энергетический, ты просто вот так вот, так что это mm -hmm. все просто, каждый день по одному качеству, раскрывайте, проживайте каждый день по одному качеству, и все будет классно. Mm -hmm. Да, вот я вот помню, вы говорили даже вот, например, сделайте 30 дней. И прописать 30 качеств и каждый день проживать вот это качество. Да? С ночи да? прям, да, вот ты ночью да. ложишься спать и говоришь, завтра я буду проживать там любовь, да нежность, такое это качество там. Очень, да. э, очень эффективная, простая эффективная практика. Вот э, вечером озвучил, на следующий mm -hmm. день прожил это качество. Вечером можно поставить оценочку себе, как ты его прожил. И в конце месяца, э, вот 30 дней прошло, 30 дней ты 30 качеств подобрал 30 дней их прошел отобрал те что на 45 вот по оценкам поставил ты их удаляешь а вместо угу. них вписываешь другие еще 30 дней еще 30 дней все классная женщина с классными параметрами супер дети нет проблем О, отлично супер Смотрите, вот я заметила такую вещь, я недавно просто писала пост, и знаете, в конце написала, напишите, пожалуйста, дорогие мои, закончите фразу, когда я забеременю, я, и в конце вот женщины писали там, я наконец-то стану самой счастливой, я наконец-то буду правильно питаться, моя жизнь изменится на 180 градусов, я начну заниматься спортом и так далее, да. То есть зачастую женщины вот ждут, вот этого самого подходящего момента только после того, как я забеременею, я стану счастливой, я начну правильно питаться и так далее, и так далее. Вот Что вы думаете по этому поводу? Правильно ли это, ждать ну, от этого момента? Ну, мы уже отчасти с вами ответили на этот вопрос, когда сказал, что нужно за год до зачатия начать формировать другую, качественно другую жизнь. За год до зачатия. Понимаете? Mm -hmm. То есть это не <смех>, еще 9 месяцев беременности, то есть, а вот именно за, до зачатия надо формировать год и войти в этот режим, чтобы уже, а дальше идти по накатанной. Очень надо тонко слышать, слушать свой организм, а уже ну, при первых даже на первых месяцах беременности надо очень тонко чувствовать организм свой, слышать его. И что принимает э, тело, что принимает, э, вот какое питание, какое поведение, какие условия. все на, надо очень тщательно это отслеживать. Например, э, хочется поехать куда-то. Mm -hmm. Ну и начинают, включаются мозги, и там, ой, да там это или дорого, или далеко, да и вообще как, да, я же беременна, вдруг что, как я могу полететь, там, впрочем. Но если тебе хочется, лети что езжай посети то место но оно очень важно для твоего ребенка ребенок тебя ведет туда он уже ведет тебя надо слышать его и вот прислушиваться к себе прям очень хочется езжай иди мы вот моей дочери в этом году только исполняется 6 лет мы все это прошли с ней и, то есть мы слышали ее и мы очень много летали когда э, жена была беременной. Мы во многих местах были, э, несмотря ни на, на то, что беременность даже уже в поздних сроках, а мы все равно ездили, летали, потому что мы слышали, ребенок хочет. И она такая родилась, она все постоянно изучает, она с, все исследует, она не может, если э, полмесяца она сидит дома, уже все, когда мы полетим, когда мы поедем. Вот. то есть это э, вот, э, я начну когда там что-то случится нет надо начинать все заранее и слышать ребенка перестроить возможно питание придется вот э, жена диана перестроила питание э, ей пришлось отказаться и от мяса и от рыбы ребенок совершенно не принимал это во время беременности и она, когда родилась, она у нас с рождения не ест ни мясо ни рыбу. Она не знает этого, она не хочет. Грибы, мясо, рыбу не ест. И она просто не потому, что там какая-то установка наша. там Нет, mm -hmm. она просто блюдо, если принести, она… Нет, не могу, не хочу. Это... Mm -hmm. Очень... Очень тонко отслеживает такие вещи. И это все нужно чувствовать. А как чувствовать? А подготовить вот. себя подготовив себя, вот, свое тело, свои отношения, отношения с близким, отношения с родственниками, выстроив свою энергетику, занимаясь своим телом, ну, всеми известными способами, вот, постепенно <coughs> медитации, обязательно медитации нужно включить. Да. Сейчас э, это очень важно, потому что это происходит настройка с тонкими сферами, откуда ребенок может дать э, какую-то информацию, он при, может э, сообщить свое имя какие-то пожелает какие-то условия для своей жизни и так далее можно например если вы создаете для него комнату готовите к рождению вы можете с ним посоветоваться что он хочет и так далее это все возможно это все реально угу. ну, вы очень тонко чувствующий видите человек а вот смотрите, Анатолий Александрович, бывает так, что зачастую женщина она настолько глушит в себе вот даже еще на этапе зачатия, да, когда еще она не забеременела, не зачала ребенка, глушить в себе вот эти вот какие-то порывы, желания и уже не может слышать в себя вот истинные свои желания, что она хочет, куда она хочет, как начать вновь слышать себя, вот начиная уже с сегодняшнего момента, вот после нашего прямого эфира, чтобы вот уже потихоньку. Прямо сегодняшнего момента нужно понять первое. Ну, мы говорим для беременных женщин, да? Да, да, для будущих да. мам, которые да. вот готовятся. Будущих, для будущих мам, для будущих мам. мам. Угу. Допустим, вы уже беременны. Пожалуйста, начинайте слушать своего ребенка, прислушиваться к нему. Когда он там зашевелится, когда постучит, когда там что, смотря какая. Ну, и на ранних стадиях, если токсикоз, вот токсикоз это, это язык ребенка, он мало что может сказать на первых, особенно на месяц беременности, когда еще ручки, ножки еще слабые, не постучать ничего не может, токсикоз. Значит он, ему что-то не нравится, ему что-то очень не нравится, чаще всего не нравится отношения между мамой и отцом в будущем. Вот. То есть он э, таким образом сообщает, измените отношения, улучшите отношения, создайте другую атмосферу, мне некомфортно. Токсикоз это всегда неудобство, дискомфорт самого ребенка. Это организм реагирует, это просто реакция организма. А на самом деле это ребенок, это язык ребенка. Вот это надо понять и начинать общаться. И все искать, что же мешает ему это убрали, это в питании поменяли, в отношениях, то-то, то-то. И постепенно вы э, научитесь все больше и больше ощущать, чувствовать ребенка, и дальше уже ваши взаимоотношения будут строиться все более и более глубоко, все более и более гармонично. Угу. А, те, сегодня... а те, кто только готовится, те, кто только кто еще не, скажем так, беременно, не в положении, просто начать слушать себя и свои какие-то желания, даже мелочи. Да? Э, знаете, вот э, есть э, у меня книга э, вышла вот, прошлый год называется пробуждение женщины. Так. Пробуждение женщины. Mm -hmm. Эта книга. В этой книге предложена методика общения с душой. То есть, по сути, это вот как раз то, о чем мы с вами говорим. Там mm -hmm. в этой книге это есть. То есть, надо эту книгу взять, взять, читать. почитать. Там не просто читать, там надо кое-что писать, записывать и потихоньку, mm -hmm. потихоньку, потихоньку вы в по окончании книги. Уже многие женщины спокойно э, начали общаться со своей душой. Mm, классно. Анатолий Александрович, смотрите, теперь у меня к вам такой достаточно-таки непростой вопрос, но многие женщины, когда узнали, что у нас будет прямой эфир, прям задавали его неоднократно, поэтому хочу вас спросить. Вот а как быть, когда... В анамнезе, да, в историю болезни у женщины есть такие моменты, как были выкидыши, либо аборты, либо еще что-то, и после этого вот долгое время не наступает беременность. Много чувства вины и так далее, и никак не получается. Что вы можете посоветовать? Ну, здесь, опять же, конечно, достаточно индивидуально, но есть и общие рекомендации. Да, общие. Первая общая рекомендация – милые женщины. Пожалуйста, никогда не вините себя. Ни за какие, ни за аборты, ни за выкидыши, ни за какую-то там веселую жизнь перед этим. Не вините себя, пожалуйста. Когда женщина винит себя, она опускает себя. Она опускает себя, и на этом низком уровне действительно могут дети не приходить. А если она... Да, я была такая. Да, я сотворила то. Да, и Гораздо проще и легче. Мой принцип, вот, милые женщины, я вам дарю свой принцип, который я делюсь с миром активным. Мужчин перевожу тоже на этот принцип. Женщине можно все. Можно ну, угу. И три воскресательных знака. Вот женщине можно все угу. Без всяких но. Понимаете? Без всяких но. Вот и живите вот по такому принципу. И тогда у вас резко улучшится и состояние, и настроение, поднимутся вибрации. И, а ребенок только и ждет, чтобы повышение вибрации. Вибрации. А, а, вот а, за аборты часто женщины винят себя. Пожалуйста, не вините себя. Вы знаете, здесь такой момент. Надо просто логически даже, я бы сказал. Это мое тело, это мое тело. Я хозяйка этого тела. Вот рассуждайте так, я хозяйка mm -hmm. этого тела. Почему ребенок пришел, не спросив меня, почему он решил, что он может прийти, а я не хотела в это время. Мы, не... мы с мужем там, или одна там, мы не, не решили еще до конца, мы еще не приняли решение. Почему ты пришел? Зачем ты пришел? Извини, иди погуляй, мы, когда будем готовы, мы тебя позовем. Понимаете, вот, вот такая позиция. Дети на самом деле, души детей не должны приходить к женщине без ее согласия, а точнее без согласия их двоих. Только при их дво... согласии их двоих ребенок может прийти. Раньше женщины так и жили. Они четко были хозяевами, хозяйками своего тела. И они не позволяли приходить детям без их согласия. Это в древности так было. И поэтому никогда не пользовались противозачаточными средствами. Они рожали тогда, когда хотели. Потом женщины потеряли эту способность. Они продолжали вот это, что управлять своим телом и сказать, вот мы лишь приняли решение, пока нам дети не нужны, они не приходят. Приняли решение, приходите, тогда они приходят. Когда женщины потеряли эту способность, ну вот это до средних веков почти было, они имели такую возможность, а потом потеряли. В средние века вот это вот, церковная вот эта вся мракобесия, там, помните, ведьм уничтожали там, то есть самых лучших женщин практически церковь уничтожала. Так вот, после этого женский род стал намного слабее, они потеряли эту способность, и они пере... Они также не стали... Пользу, не пользовались привычным средством, но пошло огромное количество детей. То есть это mm -hmm. вообще огромное количество детей, когда женщина чуть ли не каждый год рожает как конвейер, это не есть благо для женщины в первую очередь. Нельзя женщину так насиловать. Женщина должна знать, сколько, когда и так далее. То есть она должна сама чувствовать и отбирать и вместе с мужем. Согласовали. И вот столько у нас будет, мы столько хотим, да, если обстоятельства изменятся, ну хорошо, мы еще кого-то пригласим. То есть это они должны решать вдвоем они а ребенок сам автоматически приходит. Но угу. здесь есть, вот, то есть вот становитесь на такую позицию управление зачатием. И тогда все, когда вы уберете и вину, извини, ты приходил не вовремя, прошу прощения, ты пришел и насиловав меня, то есть через насилие, я не хотела этого, мы не хотели этого, но ты пришел. Поэтому, прошу прощения, удались. Даже я проводил такие эксперименты, когда женщине действительно не нужно было в этот момент рожать там по разным соображениям. Вот она так проговаривала и происходило ну, на ранней самой, самой ранней стадии, то есть беременность уходила. То есть это ребенок принимал условия игры. Этой и решал уже вопросы по-другому. Угу. Поняла вас. А вот смотрите, вот касаемо того, что вот у меня есть тоже два таких момента, которые хотела тоже обсудить. Первое это вот страх, когда женщина боится, что вовремя не родит. Например, там вот ей сейчас тридцать семь лет, сорок лет и не было ни беременности, ни родов, или был есть уже один ребенок, который вот ему там пятнадцать лет, и она боится, что вот это вот время, да, которое вот условно врачами было сказано, что вот до такого-то времени ты можешь и не может с этим страхом постоянно вот живет. И вот что, как можно что вы можете посоветовать в таком случае, когда есть страх именно во временной? Благодарю за вопрос. Дело в том, что, понимаете, я думаю, так как вы ведете практические занятия с людьми, помогаете, консультируете, вы понимаете, что, наверное, самая большая беда вот у людей это безграмотность. Я бы даже сказал, невежество по самым простым вопросам. Грамотный человек, он все понимает и для него такие вещи уже, и в том числе установки медицинские, не всегда да, являются да, да. авторитетом. Угу. Потому что у него знания есть больше, и, а сейчас знания действительно есть более значительные. Вот мы, у меня Академия, и мы в Академии, у нас есть курс «Гармоничное развитие личности». «Гармоничное развитие личности». 9 месяцев мы человека ведем по, в онлайн-режиме, и выстраивается вся композиция его жизни, мировоззрение, там, тело, ну-то все, все, все, все, все, и вопросы семьи тоже. И вот э, этот вопрос то же самое мы решаем э, таким образом. Мы говорим, что первый родовой период, это по нашей, э, по нашей науке, которую у меня есть учебник, который называется ⁇ Проектируем счастливую семью ⁇ Uh -huh. который именно говорит о построении счастливой семьи, счастливой семьи. Так вот, там э, говорится, что первый родовой период, первый родовой период это где-то до 27 лет. Вот, с 22, там двух там трёх, и до 27 лет это первый родовой период. Uh -huh. Потом у женщины, то есть в это время она максимально раскрыта э, как женщина, у нее организм выстроен все, все, все то. И она, если в это время не, не уйдет в, в карьеру, в получение знаний, а займется собой, собой своим раскрытием женственности, своим подготовкой вот к семье, к материнству, она создаст в это время семью. И, и даже может родить и ребенка. То есть это, вот это время, золотое время для создания семьи и рождения ребенка. Но это первый родовой период, а то и двух можно родить, вот. но не более а, в это время. Угу. А, дальше у, вот у женщин где-то с 27 лет где-то до 40 это время ее мощнейшего социального развития. То есть вот здесь нужно, можно заняться и карьерой, и прочей деятельностью. Она уже стоялась как женщина, она стоялась как Мама, она в семье, все, то есть у нее все это решено, и она может получить образование, то, какое она хочет, а не то, выйдя из школы, которая не знает, что она хочет, родители посоветовали, там, подруги посоветовали и так далее. А здесь она уже знает, что ей нравится, чем она, кем она хочет быть. Она получает образование, она реализуется в социуме максимально, она хоть президентом в это время может быть, потому что состоялась как женщина. Вот. Это... Вот этот период до 40 лет, это у нее период как раз социальной реализации с 27. После 40 начинается второй детородный период у женщин. После 40. Детородный второй период. И здесь, и это нормально, это естественно. И это, если вот женщина, она, она занимается собой, своим здоровьем, все, она легко может родить и после 40 и я знаю и вы знаете много примеров да. и причем uh -huh. э, у меня вот женщина э, которая недавно помогал 47 лет спокойно uh -huh. родила без единого порыва то есть ну, понимаете это и самостоятельно все то есть все классно то есть это все зависит в первую очередь, от головы. Да, от установок, от того, что ты как себя запрограммировал. Да, да, угу. да, да, да, да. Ну и вторую очередь от тела. Надо телом заниматься, тело готовить. Так вот, второй дедородный период, вот это, пожалуйста. И он длится, сейчас вы знаете примеры, он все продлевается, продлевается, продлевается. Это подтверждение моим словам, что в этот период все больше, деле. Больше, все больше и больше туда заходят женщин и спокойно рожают, и классные получаются дети. И не надо говорить, что... Дети э, могут быть с большим количеством проблем, там, ничего подобного. Это как ты подготовишься. Опять же, как ты подготовишься. Вот я родил в 65 лет. И сейчас мне вот 70 в этом году юбилей. Классно. Вот смотрите, Анатолий Александрович, давайте теперь вот прям некую такую прям подводочку сделаем. Как все таки вот практически... Советы, вот да, бы, вот просто по шагам, не так развернуто, как мы уже говорили, там 30 женских качеств и так далее, вот именно по шагам. Что делать женщинам, благодаря которым женщина уже начнет сейчас да, действовать что-то, идти на пути к своему осознанному ребеночку да идти на пути к своей беременности? Прям, чтобы они смогли первое записать это. Сделать, да, первое, что нужно сделать, это решить родовые вопросы, то есть выстроить, уважительные, добрые, любящие отношения со своими родителями. Причем, что очень важно, с отцом и с матерью одинаковые. Одинаковые mm -hmm. и в, э, на уровне мыслей, на уровне чувств, на уровне действий, поступков. Все должно быть одинаково. Независимо от того, живут они вместе или нет. Независимо от того, в каком они состоянии, какие у них отношения между собой. Вы к ним обоим должны относиться одинаково. Это и женщинам особое внимание на отца, на отца. С отцом это отдельная песня, и вот я здесь бы хотел остановиться, потому что это как раз очень конкретно очень важно. Дело в том, что вообще я считаю, отец это золотой ключ к счастливой жизни женщины. Золотой ключ, не меньше. Он, через него определяется ее дальнейшая жизнь семейная и рождение детей. Потому что отец это первый мужчина женщины, первый мужчина. Угу. И от того, как она построит с ним отношения, от этого зависит вся ее дальнейшая судьба, все дальнейшие отношения с мужчиной. Если у нее с отцом плохие отношения, она к нему плохо относится, то мужчины ее будут просто мучить, они могут, будут ей доставлять массу проблем. И она так и может остаться даже одна. Она может и не родить из-за этого, если у нее плохие отношения с отцом или плохое отношение к отцу. Поэтому вот первый пункт, что мы сказали, это выстроить отношения с родителями, это вот, в первую очередь это отец. И причем, что очень важно, к отцу, уважаемые женщины, нужно относиться в первую очередь как к мужчине. Отец, ты классный мужчина. Вот фраза такая, которая должна постоянно звучать: "Ты классный мужчина". Супер. Вот это вот тогда отец открывает ей дорогу. Вот этот золотой ключик срабатывает. У нее обязательно будут классные отношения с мужчинами и вопросов не будет и с детьми тоже. Вот такое отношение. С... Это первая первая тема. Вторая. Так. Второй вопрос, это мы уже об этом немного сказали, это раскрытие женственности. Как можно более, больше женских качеств должно быть раскрыто. Есть, чтобы стать матерью, классной матерью и привести здорового ребенка, нужно стать на порядок более классной женщиной. Потому что материнство ⁇ это только часть женственности. Угу. Материнство — это часть женственности, а не наоборот. У многих представление наоборот. Вот мать — о, это женщина. Нет. Сначала женщиной стать классной. И в этом потом, и вот когда ты раскрыла много-много женских качеств, когда ты вся, звучишь, все у тебя классно и так далее, тогда ты осваивай и материнство. Готовься к материнству. Понимаете? Угу. Да. То есть вот второй пункт — это стать классной женщиной. С максимально раскрытыми качествами. Тогда ты сможешь принять классного ребенка с очень высокими параметрами. Потому что иначе к тебе он не придет с такими параметрами, с высокими, или будет искажен, mm -hmm. то есть будет инвалидность. Поэтому вот это, просто как говорится, жизненно необходимо. Так. Третий момент, третий момент это отношение к, отношение к мужчинам отношения но ну, если выстроены отношения с отцом отношения с мужчинами будет уже гораздо легче выстраивать но все равно у некоторых могут там какие-то ситуации быть начиная со школы с какой-то с первой любви там какие-то обиды прочее то есть нужно убрать все претензии все все такое все что все эти установки которые принижают мужчину в, в ее глазах Мужчины это козлы это все женщина поставила себе крест на своей счастливой жизни, понимаете? То есть, uh -huh. это, то есть э, нужно понимать и уважать и ценность мужчин. А чтобы это было э, более глубоко, я вам э, скажу, что следующее, что детей детей в жизнь приводит отец, отец. Uh -huh. То есть отец является мостиком между миром духовным, откуда души приходят. И миром физическим. Через него идут эти души, а уже и он потом с вот с этой душой выбирает мать и дальше уже идет процесс его приземления, как говорится. Но mm -hmm. начальный путь рождает отец, и у отца, вот мужчинам, почему такое? Мужчины вообще не понимают ценности мужчин, женщин, поэтому здесь много проблем которая порождает потом большие проблемы с детьми, особенно если мальчики появляются. Дело в том, что у отца такая же равная роль в приходе детей, как и у матери, одинаковая по значимости то почему многие считают, вот там мать это, да, она там вынашивает она страдает, она рожает, страдает, там кормление прочее, то есть на ней все, на ней ему все самое важное для ребенка. Нет, друзья. Мои. В природе все очень гармонично. И отец играет такую же огромную роль. Какую? А Потому что она невидима, ее не знают, и поэтому так считают. А дело в том, что, как я уже сказал, когда мальчику исполняется 12-13 лет, когда ну, происходит вот его uh -huh. переход в мужское состояние, в это время у него, это вот видят ясновидящее, у него на голову вспыхивает как бы вот такой, как цветок лотоса, что ли, такой звучащий яркий факел. И вот на этот цветок, на этот, на этот свет приходят души будущих детей. Вот mm -hmm. на этот, как раз, на этот, в этот момент, 12-13 лет, к мальчику приходят его будущие дети. И дальше сопровождают его по жизни. Вот раньше в Средние века художники рисовали там купидонов со стрелами, там с луками стрелами. Это вот как раз mm -hmm. об этом. Это об этом. Как раз они и ведут. Ведут мальчика по жизни, помогая ему формироваться как мужчине, они заинтересованы в этом. Потом uh -huh. вместе с ним находят женщину, выбирают мать, и дальше уже лук-стрела, и Понимаете? Так вот, но этого мало того, что он приводит. Отец энергетически сопровождает своих детей до их ухода из жизни. Обратите внимание, до ухода детей из жизни независимо от того, где он находится, рядом ли живет, в другой семье, там, в другом конце земного шара, ли, угу. или на том свете. Неважно, у него функция заложена. Он постоянно энергетически сопровождает своих детей, помогая им жить. И угу. только сам ребенок, отрицая отца, равнодушно относясь к нему не принимая его, может закрыть этот энергетический канал, и тогда он идет по жизни на одной ноге, как я говорю, хромой или инвалид, потому что он только на материнской энергии живет. Вот это вот вот роль отца нужно понимать, и когда вот женщина понимает роль отца, вот чувствуете, здесь вопрос грамотности, вопрос да, профессионализма, да, да. вопрос угу. профессионализма в семейных отношениях. Когда она понимает, тогда и будет мужчинам относиться хорошо. Это вот следующий тоже пункт, это отношение к мужчинам. Ну uh -huh. вот три хотя бы хватит. Четыре даже получилось. Вот смотрите, Анатолий Александрович, все-таки, а вот если у женщины вот заблокирована эта связь с отцом, есть какие-то обиды, претензии с детства, какие-то, возможно, травмы, еще что-то, как вот ей выйти на качество новый уровень в отношениях с папой. Ну здесь здесь же сейчас по крайней мере в этом проблемы нет. Интернет переполнен разными мастерами, практиками. тренингами, практиками и так далее, книги и так далее, всего. Хочешь, консультации, есть? пожалуйста, все что угодно, все есть. Только не ленись, только пожелай вот, найти вот. ответ на вопрос и все. И он обязательно тебе подведет. Книгу, человека, тренинг, что угодно подведут, чтобы тебе помочь решить. У меня есть, вот у кого есть проблемы с родом, и в том числе с отцами, потому что это комплексная uh -huh. проблема, потому что к матери там тоже есть определенные условия. Uh -huh. Так вот, у меня есть курс на моем сайте ру На сайте есть курс. Называется Материнская любовь. Он простой. Там 7 уроков онлайн, и вот этот курс вы пройдите, и вы гарантированно решите практически все свои родовые вопросы, в том числе и с отцом. А мало того, этот курс позволяет еще и написать вашу собственную родовую книгу вашего рода. А я, это не просто да. книга там то, где, когда родился, там и прочее. Нет. Там описывается жизнь, там какие-то условия и так далее. Там очень интересная такая вещь получается. Получается, вы пишете учебник для себя, своего рода, своих потомков. Потому что этот учебник, родовая книга — это учебник получается. Не просто набор фактов, а это учебник. Вот такой курс. Я специально его сделал в такой форме, чтобы уж записали, но уже да. раньше, как говорится, не отвертишься, все, все понятно, все ясно. И каждый из членов рода может раз полистать, обратиться к чему-то. Потому что все же повторяется, вы же знаете. Что не решены родители, то приходят к детям. И так далее. Угу. Вот это тоже вы сейчас сказали про курс, тоже хочу вот буквально вот с вами поговорить, поделиться своим, своим мнением, да, и обсудить ваш курс. Я начала проходить генетическое здоровье обучение от Тимуси, и это так просто невероятно, вот мне самой, как врачу-специалисту, да, я вот ваша не просто поклонница, я еще ваша ученица, и это действительно классно, то, что вы даете, вот, можете тоже вот буквально парочку вот каких-то слов да. об этом учении? Вот вы сказали, вы профессионал, вы врач. У меня прошла вот... Это сейчас уже вы вступили во второй курс. Ой, во второй поток. А mm -hmm, первые да. 100 человек закончили, и среди них врач-иммунолог. Она сейчас как раз на острие вот этой проблемы с вирусом. Она работает как раз в больнице с больными, с этими. И она как раз прошла этот курс прошла курс, и она творит там чудеса. Э -э привозят например, э -э с диагнозом коронавируса, она пообщается с женщиной, поработает и с ее тимусом, она уже знает металику, это, поработает. Это классно, тимусом. это не И, и на утро уже вируса в этой женщине, то есть диагноза нет, все. Она мало того, что себя защитила полностью, она находится в таком пространстве постоянно среди них она еще и помогает другим то есть но ну это я так зарисовка дал а вообще эта тема тема Тимуса медицина ее знает да. конечно но не знает вот той, той тонкой части которую, которую я раскрываю вот энергоинформационная а там же там в чем его суть он оказывается собирает хранит исцеляет Проблемы родовые до седьмого колена. Да, да, это вообще нечто. Поэтому я, например, вот всем тем, кто желает родить здорового ребенка, обязательно пройдите этот курс. Он очень простой. Там очень простые занятия, много воздуха. Мы даем три дня да. на одну, на один урок. Для чего? Потому что нужно, чтобы Тимус сам там начинал работу, чтобы у него было время. И вот мы таким образом набираем 21 день чтобы как раз вот произошла такая регенерация, и тимус ожил. Так удивительные результаты. Удивительные результаты. Мало того, что ты очищаешь на 7 колен все родовые проблемы, ты становишься чист от всех родовых проблем. Вот. Но ты таким образом очищаешь тимусы своих детей, настоящих и будущих. Это вообще нечто. Да, Понимаете? это нечто. Это вообще фантастика. Дальше. Ты на шесть колен, не на семь, а на шесть колен очищаешь тимус родителей. Потому что седьмое колено да, нужно да, да. двух дальше, поэтому только шесть колен, но все равно много ты много. Братьев и сестер ты очищаешь полностью, а всех остальных по мере взаимодействия. С мужем, например, если близкие отношения, то потихонечку и у него тимус начинает пробуждаться и уже тоже активно включаться в жизнь. То есть человек становится заразным. Чистым, активным тимусом. А ведь ну мы что видим в жизни? Что уже после 25 лет тимус начинает увидать. К годам к 40 годам он вообще одну треть только имеет силы своей. А в 60 лет все умирает, и все проблемы родовые он передает органам и системам. Решайте сами, друзья, я все, я ушел. Uh -huh. А здесь мы, вот, вы представляете, вот у меня сейчас есть, но ну, я сам прошел этот курс, первый, конечно, uh -huh. изучал. Я его год разрабатывал, на себе изучил. То есть мне 70 лет, а тимус у меня как у молодого, понимаете? И это сильно сказывается. У меня ушли многие проблемы. Мало того, я вырос на 2 сантиметра за этот год. Wow. Почему? Есть, потому что тимус, вы же знаете, он же да, да, да. за рост человека. Mm -hmm. Если у ребенка удаляют тимус, то все, ребенок уже остается карликом, он уже не, mm -hmm. не может расти. А здесь, если ты его активировал, то ты вот такой момент. Так Очень что это классный. Уникальный, уникальный курс, я просто в восторге от него, от Поэтому результатов. Да. Вот, да, тут спрашивали, я когда писала, пишите вопросы, кстати, друзья, вот здесь, где вопросик, вы вот туда пишите вопросы, вот тут, я что хотела сказать, тут очень много спрашивали, как можно попасть и так далее. Первое занятие, насколько я помню, бесплатное же, да, то есть, может же его в да, открытом доступе да, пройти. Пора, да. посмотрите, да, посмотрите. Угу. То есть, да, посмотрите. Да, вот на мой сайт можно зайти, просто по-русски набрать сайт Анатолия Некрасова или и там, а не да, там угу. И там все, информация будет, там зайдете. До 10 числа мы еще на второй поток принимаем. Еще можно включиться, потому что я веду... Комплекс, я комплексно веду еще э, все, поток. А потом угу. еще идут консультации, э, исследования. Удивительные какие вещи. Кстати, такой момент. Э, был пример такой очень интересный. Одна женщина прошла этот курс, прошла курс, но это было чуть раньше, я, год же говорю занимаюсь этим, mm -hmm. я пробовал, исследовал, и вот одна прошла, у меня тимус ее активировался, а муж ни в коем ничего не принимал, ничего не принимал. Что ты там, чем занимаешься, что ты там, все читаешь. Ну вот, знаете, это бывает. Да, да, да. То есть он не принимал, но у него тоже процесс пошел. А у него 40 лет не было отношений с матерью вообще. Он ее просто вычеркнул из жизни. 40 лет он вычеркнул, как как 20 лет но обиделся на нее, все, вычеркнул, и больше с ней ни разу не общался. Ни звонка, ни письма, ничего. То есть просто вычеркнул. И, ни в коем случае, и жена никак не говорила его, как не подводила. Уже дети, уже внуки есть. Нет, нет, и все. И тут вдруг он сам не с того силу говорит: все, собирайтесь садимся на машину и едем к бабушке Садит, собирает всю семью и везет бабушки везет к своей матери вообще угу. потому что Тимс снял какие-то глубинные проблемы то есть вот те до седьмого колена там что-то было он все это убрал его мозги проветрились у мужчины угу. Угу. смотрите вот теперь у меня есть еще такой буквально пару минут пока у нас есть вопрос смотрите есть у нас те, кто сейчас в положении, кто уже родил. На самом деле родить, зачать, выносить это ведь одно. А потом э, дальше уже сосуществовать гармонично, да, с ребенком, с малышом, с личностью это совсем другое. Вот тоже хотелось бы, как бы вот практически советы, тут тоже какие-то пару буквально от вас советов. Ну, первый совет. Первый совет. Э, милые женщины, Пожалуйста, не перегружайтесь и перекладывайте заботы на мужчину. Мужчина должен полноценно включиться в это. Как бы он ни был занят. Пусть облегчает какую-то свою занятость, там, э, снимает какие-то вопросы. Если он даже уменьшит свою деятельность, там, допустим, бизнес, ой, не могу отключиться. Если он уменьшит свою деятельность э, в адрес ребенка, проявит это время, у него mm -hmm. за меньшие затраты он будет получать большие доходы. Мир обязательно mm -hmm. его благодарит за это. Вот это знаете, передайте своим мужчинам. Мужчина должен в первый год жизни максимально помогать женщине. Максимально. Самый трудный период. И невысыпание, и прочее, прочее. И, mm -hmm. А вы, женщины, приветствуйте это, благодарите за это. И таким образом можно очень... Это сильно сохранит и ваши отношения, и ребенок будет в других энергиях развиваться. Мало того, я вам скажу такую вещь. Каждый ребенок, если выстроены отношения, выстроенные отношения, выстроены гармоничные отношения выстроены, каждый ребенок приносит в семью, ну, на русском, в рублях, если это где-то да. около 500 тысяч рублей. Каждый ребенок угу. в месяц приносит... Это не же увеличивается доход, если они выстрелили все классно. Угу. А если у них что-то там не порядок, там проблема, проблема, проблема, он не только не приносит, он забирает. То есть, я не ой, ребенок родился, нужно то, то, то, то. Они не понимают того, что мир обязательно дает той паре, которая подготовилась, которая грамотно подготовилась к приходу ребенка, обязательно создает условия полностью обеспечиваю максимально обеспечим материальные условия. Вот это угу. точно надо понимать. И проверено тысячекратно. Прям. Угу. Спасибо за то, что поделились знаниями. Да. Спасибо за то, Поздравляю что... Поздравляю вас Поздравляю с праздником, с днем рождения. Счастливого вам. Спасибо большое. Давайте, до новых встреч.